привет всем зрителям моего канала наверняка вы видели у меня в сообществе фотографии вот такой вот монеты и в этом видео я бы хотел рассказать вам про вот такое вот тематическое направление рассказывать я буду не один я пригласил к себе в эфир в гости михаила томойкина коллекционера нумизмата видео с ним у нас уже было на канале вы можете посмотреть там было рассказано про довольно интересную монету очень редкую Давайте приступать, посмотрим, что же за тематическое направление сейчас мы с вами видим. Всем добрый день. Я внимательно посмотрел видео, которое мне Алексей предоставил по поводу его предметно-тематической коллекции. Это, как вы видели, уже монеты и пожарные машины. То есть получается, что уже к монетам добавляются модельки машин. Это уже получается такой очень элегантный, я бы сказал, очень далеко идущий вид и инвестирования, и коллекционирования. Почему я так говорю? Потому что мы как раз э, та организация, которая изучает сферу материальной культуры и, кроме всего прочего, мы коллекционеры. Но вот не случайно я тоже показал, так же, как и Алексей, мы коллекционируем и машины, и монеты, и они у нас тоже перекликаются с разными по своему базису. То есть получается, что если монеты это монеты, да? монеты идут к монетам там, разных стран, городов, эпох, то другие предметы, например, машины там, или иные какие-то, они имеют разный базис. Понятно, что это совершенно различные по своей тематике направления. Тем не менее, когда коллекция соединяется, монета с каким-то другим предметом, в частности с машиной, это уже получается такое, я бы сказал, не только по горизонтали, но и по вертикали увеличение своего э, актива, То есть, потому что Любая коллекция – это очень мощный актив. Давайте я вам скажу простой пример. Конечно же, нужно формировать предметно-тематический ряд. То есть, не один предмет покупать. Если это один предмет, то должен быть абсолютный уникум. Ну вот, например, это бутылочка французского вина, предназначенная для, в общем-то, стола генерал губернатора Западной Африки, да, э, начало... 19 или конца 18, начало 19 века. Дальше, что я могу посоветовать? Вот, например, я э, хочу посоветовать для новичков, для тех, у кого небольшой капитал. Да, вот э, возьмите, например, такой ход, очень хороший ход. Вот, например, самый простой. У меня, конечно, тут, э, вот если вы возьмете наверху, вот у меня там... Эти фазаны, видите, вот две картинки, да, они не такие уж и старые. они там 40-50-х годов прошлого века, но каждому из них, вы видите, имеется бокал, да, вот, э, фужер. Это уже является изюминкой, если я знаю точно, что люди формируют там свою охотничью коллекцию. Люди любят природу, люди любят фотоохоту, люди-путешественники. Э, Им нужно оборудовать какой-то свой зал в своей там, загородной вилле или в своем доме. Я знаю точно, что они у меня вот такой предметный тематический ряд купят. Мне он достался очень дешево относительно, да? но продать вот такой сет, хотя бы даже вот из трех 5 экземпляров я думаю, что я легко смогу за сумму ну, там, от двухсот до полутора тысяч долларов. Ну, это вот так вот не особо сильно напрягает. Почему? Потому что это издинутка. Дальше что? Вот, например, я покажу вон ту тарелочку. У меня каждая тарелочка имеет свою историю. Вот, значит, вот там известный полководец. Вот если вы возьмете тарелку... И к ней э, найдете другой какой-то атрибут. Например, медаль, памятную, юбилейную этого же полководца. Дальше что? Вы найдете еще какой-то предмет, который ассоциирован с именем этого полководца. Например, вот кружку. Вот, к примеру. Или какую-либо... Ну, вот я просто, например, показываю... Вот такую, например, да, вот, то у вас уже коллекция заиграет. чтобы я посоветовал и чтобы я еще добавил? Дело в том, что что такое предметно-тематический ряд? Это ряд в одноименном по смыслу или по форме предметам материальной культуры в количестве больше двух единиц. И, соответствующим образом, если у вас коллекция увеличивается как по горизонтали, например, монеты к монете, машины к машинам, и вы соединяете их в одну тематику, как в данном сюжете, связанном там с пожарным направлением, то коллекция ваша, безусловно, увеличивается в своей ценности во много раз. Чтобы я посоветовал, это, конечно, не останавливаться. Второе, чтобы я посоветовал. Это среди вот этой предметно-тематической коллекции, которую представил Алексей Нужно обязательно включить так называемые предметы-жемчужины или предметы-бриллианты Это те предметы, которые относятся к, этой смысловой, к этому смысловому предметно-тематическому ряду Но обладают, скажем так, фактором раритета или уникума вот как только в такой предметный тематический ряд добавляется вот такая жемчужина или бриллиант, то коллекция получает сразу же на целый порядок выше ценность, как финансовую ценность, так и свою ценность с точки зрения значимости. Потому что существуют, скажем так, инвесторы, существуют люди, которые... Интересуется данным предметно-тематическим направлением в силу каких-либо факторов, в силу того, что это коллекционер, в силу того, что это редкая коллекция, в силу того, что она уникальная, в силу того, чтобы собрать, что собрать такую коллекцию. Э, ну, наверное, нужно потратить очень много и денег, и времени, и знакомых побеспокоить. То есть, такая предметно-тематическая коллекция, она, конечно же, очень сильно повышает свою значимость и для владельца составляет, наверное, один из таких важных частей или важных сфер своего коллекционирования. Вот это, я как бы сказал, так вот основные моменты. И, конечно, к такому... К Формированию своей коллекции нужно обязательно добавлять фактор популяризации. Популяризации конкретной коллекции. Вот собрал человек там какие-то однотипные предметы, он должен постараться их прорекламировать. Прорекламировать в виде собственного сайта, прорекламировать в постановках в каких-то журналов, в виде статей и так далее, потому что только таким образом в коллекции появляется интерес. Ну, я могу только пожелать и соответствующим образом со своей стороны сказать, что это настолько интересно и настолько это важно с точки зрения истории нашего бытия, истории человечества, что это заслуживает всяческого поощрения и пожелать не останавливаться на этом очень интересном пути. Ну, вот это коротко так вот я хотел бы прокомментировать данные видео у меня еще идея была дополнить такую коллекцию э, часами за заслуги есть такие с пожарным автомобилем пока не могу встретить в продаже в хорошем состоянии на ходу ну, наверняка они попадутся туда да будут в продаже я себе дополню вот такую коллекцию представьте как красиво смотрится вот такая вот такая подборка на на полке где-то, да, либо на подарок можно кому-то, вот кто, вот в теме, в этой. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно подпишитесь на канал Михаила, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик, и занимайтесь коллекционированием, это интересно. Всего вам доброго.